Всем привет! Это новое прохождение, но той же серии игры Troll Face Quest Video Games на этот раз вы видите на ваших экранах. И мы прям сразу же начнем. Первый уровень это, это Angry Birds. Um. <coughs> Ладно, прикольно. Пока что это мне больше нравится. Так, это типа покемоны, да? Эм... Туалет. Ага. И все, идем. Ну, пока что налегко, налегко идем мы. Кэнди трэш, сага. Эм... Ладно. Только мне кажется, что здесь не надо играть ну ладно пока пускай будет да нельзя нам играть просто-напросто вот и все да вот и все вот так и надо а, так еще один покемон это типа а понял понял понял что за игра а, и закрыть да Вообще легко, пока легко. А так а два сорок девять. Нет, че че? Почему два сорок девять? Что два сорок девять? сука извиняюсь конечно за вот это выражение но ладно окей а так и красный сюда да тип того тип того а но если честно я отчасти отчасти я видел а ну в общем видел я кусочком как это играется проходится но я а, во. Во, как. Но я не это, как бы, не видел целиком. Во. Мысль не мог сформулировать. Хололэнс. А чё это такое? Типа в Майнкрафт, в Хололэнс. Приходят родители, господи. Ладно. А, танк? Типа. Типа. Вау. Вау, ладно. А что надо сделать? О. А, типа. Ого. Ничего си. Это что, типа графон? Да, 8-битный. <свист> Ой, рекламой. <свист> Господи. Ладно. А, покемон. А, курейка. Чё, говно взять надо? Нет. Извиняюсь, конечно, за фразу. Говно взять. А, ногу. Чё, Ч взять? А чё? Может, что-то надо сделать? Передвинуть? Отодвинуть, передвинуть? Дань, да блин. А, может, мне не идти просто-напросто? вот оно как здесь есть о, ладно что что это такое вообще а, ладно окей сделаем заново о о как Господи, какой ужас. Ладно, давайте дальше. Эм, покемон. Одну. Вторую. Выбить дверь, что? Вот эм. Что это? Что? Господи. Ладно, дальше. А, рекламы, рекламы. Давай. Арбуз. Банан. Ой, банан пропустил почему-то. А, что? Вставай, арбуз. Банан. Да ну господи ладно может пропустим арбуз пропустим банан вот так да ладно окей дальше пошли а, что айди что за айди ага Ладно. О! Ничего себе! <си> <си> <си> <�ас> Ай, какая хрень! Ладно, давайте дальше. Ам... Эм. И что здесь делать? Ам... Эм. Вот так? О, боулинг. Ладно, окей. Здесь то что? Давай скармливаем. О, покемон еще еще так по зрителям потыкали нет ну как <связь> реклама <связь> да еще раз ну давай что-нибудь? Еще, <свят> еще, <свят> еще. Че <Чё>, серьезно? <свят> э, может, он сдохнет? <свят> Не знаю. Слово какое? О. О. <свят> Да, ладно, окей, следующий уровень. А, окей, типа вскопал, а, посадил, полил. Три бакса, что это? Что? Ладно. А чё, как? нет ну ладно так да ну блин ну давай же ну чем мне сделать так ладно может быть, типа как, что? Не понимаю. Побыстрее бы это все могло проходить, если я зафейлил уже какое-то действие. Да, а, реклама. это да -да так может быть. Ага. Последовательность мне не дают сделать. О, о, закликивать. О, закликивать надо было. О, о, нефть. <связывая> <связывая> <связывая> Ясно, зачем здесь деньги. Ладно. Следующий уровень, давай, поехали. Ам. Поехали. Что? Ты об свои ноги что-ли запнулся? Эм. О. О, господи. Какая глупость. Ну ладно. А -а -а -а. Ого. Одна. Вторая. Третья. Четвертая. А -а -а. Пятая. Может, здесь все это? Как обычно, примитивнее, типа что я делаю в этом доме? Вот этот принцип. О! Серьезно, свернулась. Мы выходим. И все? Окей. Изи. А о! Вижу. Ладно, Five Nights and Freddy's. Окей. Типа, может быть... О! А чё? Чё дальше? А, о! Типа, всех разом? Глупость какая-то. Ну, Ладно. Закрываем. А, кликер. Давай закликивать. Давай. Ну, конечно, это все не так делается. Наверняка не так делается. Ну, ладно, давай. Кликать будем. Уже скоро соточку наберем. Осталось чуть-чуть. Что? Что? Ам. О. Прикольно. <с> Прикольно. Так, ладно. Тролл, пион и трейден. А... Что? Ладно. А... Нет, а что надо сделать? А что мне надо сделать тогда? Да, блин. Да что? Как мне это сделать? А... Стой, ну и... Игра, пожалуйста. А, типа, может... А, блин, я, я не понимаю. Так. Так я же... Я же это делал, господи. Ну, я это делал. Так. Dark Souls. Окей. Ладно. Uh... Что? Э, тварь. А я... Может быть, еще что-то надо сделать? Типа... О, я это как сейчас сделал? Не понял. Ну ладно. <свист> Господи. Глупость. Опять какая-то глупость. Ну ладно. Типа... Не-не-не-не. Даже не уговаривай, я не пойду. Блин, ладно. Видимо, придется. Вот этому... Вот этому бы... Вот этому ага не ой ой ой ладно а что мне здесь сделать надо не я не буду все о закликать надо было Господи, сходил в туалет и еще раз сходил в туалет, а? Как вам? Чё? А дальше-то чё? А, см... в унитаз, господи. Ты смываемая втулка. А... Ой, ладно. Типа... Вот так, что ли? А. А. А, о, нет. <свист> о, а, -а, а, как всегда, да? <свист> <свист> <свист> Господи, ладно. О и НС. давай просто красную введем а потом синюю с зеленым тоже да не то а если синюю зеленую красную тоже не то да ой ой ой ой ой ой ой так а если да блин а чё тогда так стоп так надо подумать закликать все что здесь есть кроме естественно примитивного <связывая> да блин я я сейчас это конкретно так не понимаю что мне надо сделать а если нет мульти тач в игре хоть и поддерживается но не в этом уровне у меня поддерживается вообще 10 пальцев но я сомневаюсь что эти 10 пальцев где-то будут нужны а... что блин да как Ладно, давай подсказку возьму. Что? Ладно, окей. Okay. Игра сейчас просто издивнулась надо мной. А что дальше-то? Эй. Ничего? А, на выход нажать. Все. Да, да, да, да, да. Реально, пошел всех заразил. Ладно, дайте следующий уровень. Ого, так вот это уже интересно. Дай, пацана. Ой, реклама. А, не, нет, нет, не, убил, да? Обида. Так, типа два в одном, нет? А пока что не понимаю совсем. Да блин. А... Может типа переехать надо? Эх. Так, стоп. Будем думать. Может быть, может быть, что-то еще надо сделать. Может, типа, типа, мост убрать. Угу. Да, блин, долго это все, долго. Если бы чуток побыстрее, если когда я уже провалил а? Uh -huh. Так, совсем не понимаю. Ну ладно. Подсказочка. Ну... Блин, зря я ее взял. Глупо. Теперь-то что надо сделать? С -с -с, блин. Здесь какое-то еще одно действие должно быть. Но я не понимаю, какое. Так. А! Типа его отдельно можно взять? Нет. Никого никого больше нельзя взять отдельно, а это можно отдельно взять. Надо подумать, куда его поставить тогда, чтобы он... ладно. А что если где-нибудь здесь? Нет, вот здесь. Эмм. <плодисменты> <плодисменты> <плодисменты> Нет, может, воды набрать. Да. Ага. <смех> да, вместо бочки поставить унитаз. Шикарная идея. А, Ой, не... а что? Тут и блин, курицу. Курицу. Давай курицу. Что? А что здесь делать? <смех> Курица петухом становится. Ага. Нет, ну вот это вот это правильное. М -м -м. Хардкорна Да что? Все, ладно. Попробуем тогда ничего не делать, если... У меня типа два хода есть. Но на что? На куда? Хардстоун вот этот вот. вот их тролль хардстоуновый. Ладно, попробуем просто остаться курицей. Тоже не помогло. Окей. Вот это сюда, вот это сюда, вот это... Ага, ходы заканчиваются. Типа должен на ход остаться у нас, да? Тогда вот так. И... А может быть, надо отобрать у него карточки? Угу. Блин, не понимаю. Давай-ка подсказку возьмем. Ах ты ж. Так. а Блин, окей. Ой. Ой. Уго. Ладно. Да что здесь делать? <смех> вот это хардкор. Здесь я тоже не смогу, блин. Без подсказочек Хочу подсказочку. Посмотреть рекламу. Тролль кино. Получай. Бесплатные ей подсказки. И, кажется, опять не грузит ничего. Нет, здесь должно быть какое-то нелогичное решение. Может, просто подождать надо? По-моему, она проясняется потихоньку. Нет. А, во. Вот оно как. Вот оно как. Я, я вообще-то это делал. Ну ладно. Оу. А этот как тут Агарева? Не Так, типа я должен его съесть, да? <aussi> <Hey, né>? <friendly>, <Bien, ben posible> эй -э -э, стоп стоп стоп стоп стоп стоп стоп стоп стоп вот этого съешь вот этого съешь и а, -а, -а, -а! игра пожалуйста ты чуть-чуть пожалуйста его же увеличить можно да задел задел не того типа может нет зачем вот этого уменьшаем Вот этого съедаем Вот этого съедаем вот... Да... Каким боком Съедаем Съедаем Уменьшаем У... Что? Что? Нет Да как? Как тогда? М -м -м, стоп. Эх, господи. И все равно он съедает. Почему так? Да ну... А -а -а -а, не понимаю. Опять вот зависаю <свист> Да почему я на два нажатия, ну там, не ну, на господи <свист> Вот я больше сейчас но я не съем его. Вот опять же, не съем его. Да, вот он меня почему-то ест. Тварь. Здесь нету многоходовок. В большинстве случаев здесь не существует многоходовок. Здесь вот вот еще вот такое вот действие. Нет, вот опять нет. Чего? Вот я сейчас не понял, что я сделал. Ну, пофиг, Марио. Все, гудбай да нет а... не стой сволочь Марио, куда ты пошел а, о В общем, я загуглил, что как его пройти. Я, в общем, вот все делал. То, что нужно. Но, как оказалось, нужно оп, а потом, типа, вот так вот сделать. В общем, он идет, а потом по трубе вверх провести. А? Вот я про то же. Тупо. Так, посмотрим. Поезд будет. Ладно, стоп, начнем заново. Ждем. Сюда. Ага. Меняется, да, каждый раз. Так, нет, здесь, да, здесь надо не пройти. Здесь блин, какой-то капец. А? Игра мне не дала, кстати, сделать этого. Да, блин. Н. <связывая> <связывая> Тупарь. ноускопом то и ноускопом ноу клипом кажется это называется. короче на надо было ждать вот все разом поехала -а -а -а. да почему Почему? Вот так вот это все происходит? А я могу типа вперед-назад? Не могу, да как же это пройти? Ой, реклама. Беспощадная реклама. Вот опять мне дало только под поезд прыгнуть. <свы> Не навижу я это делать. Не навижу. Вот я прыгнул, а там поезд. <свы> Я не понимаю... Куда не нажми, грубо говоря. Куда не нажми, она будет прыгать. Может... Нет? Может... Ну и я. Будем стоять. М? О! Что это вообще? Как я это сделал, я не понимаю. Ну ладно, следующий уровень. Half-Life 3. Так она же не загрузится. Ладно. <звы> <звы> Конечно, Рор. Все, хватит себе. Да. <св> вот все вот так вот оставить да мне уже отправляют сообщения. приходит сообщение если быть точнее но half-life 3 не загрузится нет нет не загрузится говорю я должен тебя убить Убить просто, ну как? Да блин. Что-то должно быть. Что-то здесь должно быть. Реклама. Спасибо, реклама. Лучше бы подсказку дали. Лучше бы подсказку дали. Да вот, все. Все, началось спамят спамят не спамят ну как спамят пишут и пишут и пишут они так мне интересно и что же здесь сделать надо нет над курицей я тоже долго тупил но здесь календарь не зря надо что-то с календарем делать надо что-то с календарем делать Чувак, ты меня слышишь? Сейчас, да, календарь менять Как менять календарь? Я хочу менять в календаре запись Не шестнадцатый год Не вообще никакой год Меня слышишь? Ну вот вы Вы Ну вот мы и вернулись Мы получили подсказочку И теперь надо На календарь зажать Но ну, я же Я же зажимал нет? Ничего? Я же зажимал календарь. Вот сейчас эрор будет все равно. 2116. спасибо реклама туло, спасибо реклама. Ла, -ло -ло -ло -ло, -ло -ло -ло -ло. Там еще открытые дополнительные уровни за покемонов уровни. Эм... Блин, да как так можно? Поки, стоп. Угу. Да как же? Да как? Вот опять хочу подсказку. Подсказку хочу. Хочу подсказку. И я, кажется, сдаюсь. Да, ребят, я сдаюсь. Я буду сейчас подсказку брать. Все. <с> Рекламу вы опять не увидите. И я снова вернулся, но уже с подсказкой. Блин. Пукачо! Господи хочу М Да, ладно, да, да, да, а, давай. Да, давай. А, Давай... Где? Вот, еще один бонус на уровень. Мы смотрим в себя и что? Что? Типа прошли? Нет, мы это не прошли. А как же тогда? Что же здесь сделать? М -м? Так. Так. Где-то здесь камера. Если я как бы вижу себя. А, ничего нет. Как я могу себя видеть? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. По-моему, это очень глупо. Что вот это вот это? Да. Начать уровень заново. Не понимаю. Где камера? Да, блин. Еще раз. Еще раз. Да блин как это пройти как это пройти господи папа на папа па папа па папа папа па все я все я у меня появилась возможность брать подсказки я буду брать подсказки вы не увидите снова ну чё на подсказках то да блин я же сворачивал это это нечестная игра, я это делал. <смех> а. Как я же это делал? Да ну, господи, только не говори, что фейл. <смех> Ты серьезно? Я твой папа, папа уте, уте папа уте, во. И еще и еще да блин чё одной подсказки мало что ли я не понимаю что еще то надо сделать да что еще то надо сделать игра ты просто уби блин игра убиваешь тварь тварь игра хватит зацепляться за то что не нужно Во. Ничего. А, во. И кнопку нажать. Вы понимаете? Вы понимаете, насколько это глупо. Вс, я все. Э -э -э, в общем, на этом мы прошли эту игру. Всем спасибо за просмотр, ставим лайк, подписываемся на канал и ждите следующую игру про видеомемы, да?